Доброе утро, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Такое утро счастливое, с чего начинается, с подготовки Таурус в Эпистрель. Мы не стали снимать, как мы выкатываем Стери в фюзеляж, потому что в предыдущем ролике это все было. Время сейчас 9 часов утра, мы готовим технику к полету. День сегодня будет потрясающий. Небо чистое, прозрачное, продуло всю хмарь, которая была несколько дней из-за ветра с юга, с Африки, все планиристы готовят планера. И сегодня будет мой первый полет. Ну, уже, собственно, когда я буду пилотировать этот планер. Под руководством инструктора отеля. Я все вам буду рассказывать сегодня. То есть сегодня первый, первый полет на своем Таурусе. Вот неожиданно, да? Снимал очень ролик, снимал. И вот так получилось. Мы сейчас немножко поснимаем, как правильно собирать Таурус, потому что я сам не знаю. И перво-наперво особенности прицепа вот этого авионика в том, что крыло можно переставлять в процессе. То есть оно, видите, двигается опора под него. И ставится сначала крыло далеко, чтобы выкатить фюзеляж. А потом его обязательно нужно подвинуть в центр. Почему? Потому что присутствует у нас вентиляция бака. Вот такая трубочка. И если не заметить, ее можно снести обгазовый амортизатор. Uh, как говорит Терри, все надо делать слоули, очень медленно. И вот мы потихонечку, медленно, но уверенно будем собирать таурус. Uh, Я, конечно, подрежу лишнее, но вы уж не обижайтесь, если кто не хочет смотреть сборку, промотайте это. You are ready? Yes. Just remember, okay. So this is to load the battery. Mm -hmm. You have to put the wheel down. Первым делом выпускаем шасси, Оп. есть, наши два колеса вышли, шасси готовы, теперь мы можем скатить с ложементов наш Таурус, и он дальше собираться будет на своих двух колесиках. В обычном планере так не делают, сначала собирают, почему, потому что гидравлическая вот эта система может сложиться, и с одного колеса планер пытается куда-то упасть, в общем поломаться, ничего хорошего, здесь такого нет. Здесь все проще. Окей, okay, it's easy. More easy like another glider. I take out protection. Я, друзья, я снял защиту. Она одевается на крыло. Можно сделать покрасивее. Для того, чтобы, не дай бог, не цапнуть фюзеляжем, вот этими металлическими деталями фюзеляжа, крыло. Убираем все лишнее. Для меня это непривычно, потому что это означает вообще конец сборки обычного планера. Святая святых, штыри, драгоценная часть планера, которая сохраняется как зеница ока. Вот они, штыри. Вот это все то, что держит шты... э, крылья. Смазанные, смазочкой, вот тут смазочки даже немножко обязательно должны храниться хорошо и правильно. Наверное, все-таки я бы их хранил в промасленной тряпочке, а не в полиэтилене. Ну, переделаем. Вот это что интересно такое. Ну, сейчас узнаем интересно смазывание штырей их надо обязательно перед сборочкой смазать чтобы они легче зашли ну потом избыток смазки уберем кашу маслом как говорят не испортишь вот друзья тот самый момент опасный когда Трубочка прошла, все хорошо, вот с таким прицепом нужно быть аккуратным. Крыло реально не тяжелое, по крайней мере, моя часть. Вот, тележка дошла. Оп, окей, okay, so yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. только. Терри so no помогает, поэтому основной это самый сильный я. Ну-ка. Ой! Ха-ха-ха! Друзья, это смешно! Крыло ничего не весит! То есть обычно я одеваю корсет, потому что у меня был на параплане в 20 лет сломанный позвоночник. Но.. Что-то я решил быть красивее <laughs> сегодня. <laughs> Без корсета. Л легкое крыло. Она, наверное, сравнимо с. Ну, конечно, с мини-лаком вообще не сравнимо, То есть... Оно сравнилось с какими нибудь одноместным планером обычным. То есть, где вот, -вот даже, наверное, од одноместные иногда потяжелее бывают. If you break working wings, it's 18,0 euro. It's expensive, but you have it in three months. Uh -huh. Not bad. In front. Окей, okay, enough. Смысл, друзья, в том, что мы должны попасть кончиком. Yes, the wing has to be more in front of you. That's why the right side has to be first. It's not a big oh. okay. okay. yeah. Из-за того, что фюзеляж, видите, немножко наклонен, крыло пытается съехать назад. И так как лонжероны сты стыкуются так и так, ну видите, вот второй будет сбоку. So first... второй будет ближе к хвосту been, соответственно yeah. нужно тот который ближе к хвосту первое то крыло и ставить тогда не будет соскальзывать which ошибки очень True. полезны при ну не фатальные ошибки полезны при сборке так. теперь второе крыло Опять главное, чтобы не долбануть. Главное это медленно. Slowly. It's the main. So at the beginning it's good to be a little bit back. Оп. Да, крылышко реально легенькая. Никакой нагрузки я не испытываю. Одно удовольствие от того, что собирать этот планер будет легко и просто. Так, загоняем второе крыло. Видите, оп. Со вторым видите, все намного проще. Окей. Окей. Okay. Perfect. Друзья, встав... надо ставить штыри. Окей. Okay. Down. Up down. О! Есть. Ага, окей. Окей, ап-даун. Оп, я коррект. Друзья, Терри забыл, насколько высоко надо держать крыло. Me, I do и it alone. Не получалось нам сначала штучка ставить. I do it always alone. Окей, okay. все, сейчас все корректно, все красиво. Штыри стоят, сейчас мы посмотрим, как они контрятся. Inside the axe. Вот такая хитрая конструкция. Продевается это все сквозь штыри Контрится оно с помощью гайки. Вот оно, оказывается, так. как. И гаечку эту, друзья, надо проверять из каждым полетом. Но понятно, что открутиться она, в принципе, не захочет. This ну. has to be up. Okay. Uh -huh. up. Uh -huh. Uh -huh. Нашел отверстие этот штырь. Оп! Теперь с этой стороны шайба и гайка. Ну что я могу сказать? Эта штука надежная, такой тип крепления, но требует какого-то времени. Потому что у меня просто штыриф такой на шляхере штырь в такую вот пластмаску щелкиваются и все хорошо. Затягивать, естественно, сильно не надо, все. Главное, чтобы штырь просто не выпал. Окей. И теперь следующий. Все, и второй готов. все, теперь это крыло so, I никуда don't не делится. Я я нет это не Тут стандартная система. Оп. Оп. Оп. Как я уже говорил, главное все делать медленно. Пушинка, можем понимать одним пальчиком. О, oh. <laughs> эге Оп, нет. <пых> Сколько мух всяких. Ага. Uh Окей. -huh. Okay. Не очень просто, все, но. It's. But now I understand what is. Uh... What is the system of this? Okay. Не было просто, опять же, первый раз поймать вот это положение, при котором он начнет закручиваться. Видите? Я... Понятно, что хорошо, что Терри не дает мне, ну, не собирает планер сам, а дает мне, это, что называется, помучиться. Ну, хорошо все. Я теперь понял, как оно. Все затянул. Естественно, не до упора. Кружечку. Вот это, кстати, мне нравится. Кружечка. И все. Высококультурно. Друзья, вот такая позиция моя веселая сопряжена с тем, что я вставил Top коннекторы топливных баков это оказалось не так просто, как хотелось бы смотрите, вот она вот эти коннекторы здесь их два они с разным положением, чтобы не перепутать вход-выход ну а с этого крыла, я так понимаю, только вход потому вентиляция у него э, сверху, через трубочку ну и вот удобно оказалось сюда залезть, чтобы все сделать на самом деле, наверное, стоило снять подголовники но тогда было бы еще легче но, как видите, я могу заклепочка какая-то лишняя. Топливные коннекторы подсоединены, можно заправляться. So it's okay. Да, yeah, yeah. I check. Uh, this one is good. It's to start the motor only, mm -hmm. and this one is this one is reload very quickly mm -hmm. and they made a diode between those two and the diode make you lose 0.6 volts mm -hmm, mm -hmm. so this one doesn't load very fast mm -hmm. when this one is full mm -hmm. so it's always something when you have two stuff it's very secure because you can always restart the engine but it's good to do what you are going to do to reload before flying mm -hmm. the second one because this one is a 20 ampere or 18 i don't know exactly что мы, друзья, сейчас сделаем? Вешаем багажник. То есть вот такая огромная багажная полка будет, в которой место. This is an option for uh -huh. and the options it very small, because they don't want you to one Of ah, course, tiny mm -hmm. stuff can go below, so you put like the covers uh, mm -hmm, mm -hmm. at Not back. Not heavy, not heavy. Of course, when you have a crash, it can hit you, but the head is protected, mm -hmm, mm -hmm. so it will go this way. <laughs> <Yeah>. <laughs> It's magic. This is magic. And I have maybe for you somewhere a kind of cover when you can close it if you want. No, no. But no, no. it's so magic. So you cross when you are here, your stuff is in. On this side, yeah, you get you know, it's, magic. it's magic. Magic. Magic to eat, to have everything. Uh, and this place is not really used also because you never. So I always think maybe an extra battery. This mm -hmm. place has to be improved. That air air breaks. breaks. Не так большой. с нормальным больше Но Так, Так, Макс, я распаковываем. М? Да. Да? <laughs> Давай. Ну, снимай снимай чехол, Макс. так, тяни. Оп. Макс, ну красавец, посмотри. Максу больше нравится самолет, улетел. улетел самолет. Я буду сам взлетать, Я очень страшно, я никогда такого не делал. Но должно быть хорошо. Ветер встречный, нормальный, хороший. Погода бомба. Сейчас попробуем немножко полетать, попарить. О! <решит> Хулиган! Хулиган! Отлично! ха ха ха ха ха ха ха ха Скажи что-нибудь? Макс! ха ха ха все игрушки, которые покупаются для Макса, покупает папа себе. Но, Макс, ты хочешь полетать на Таурусе? Да. Да, Макс уже готов. И почему именно Таурус? Потому что у него есть парашют, вот ручка. И если что, мы спасаемся вместе, чеку потом мы снимем, вместе с Максом, а не прыгаем по отдельности на парашютах. Это огромное преимущество этого планера позволяет, допустим, спокойно летать с людьми, которые, вот, может быть, не выпрыгнуты по какой-то причине из планера. Или там парашют могут не открыть, или еще что-нибудь. Ну и прекрасно видно, можно всегда Максика погладить, пощекотать за ушком, помочь ему пилотировать. Ну, подержись за ручку, можно. Вот так? Петлю будешь делать? Что будешь делать, петлю или Бочку. Бочку? Бочку. Вот, а, молодец, Макс, правильно. <laughs> а петлю покажи как. Молодец, правильно. Мы вынули Чеку э, из э, спасательной системы, из парашюта. Теперь, если что, можно и пользоваться. И будем усаживаться в планер. And the other one can help the stick. Оп, я уже, друзья, забираюсь вообще без всяких проблем. Как we, к себе домой. Um A little hand in front, with the hat. I like to be higher me. Mm -hmm. uh, you see, of course, I like to fly like this, but it's going in front, and you have, yeah, you could yeah, have yeah. a limitation. Mm -hmm, so mm -hmm. check your passenger. For me, okay. Okay. Yeah. So you have to tell me, hey, Cherry, put this back. I don't like it. Why not? Mm -hmm. Full in right uh, is uh, off. Me, it's on. On, okay. So for you it's always difficult to check. So I suggest yeah. if you have a passenger, yeah, yeah, really yeah, yeah. you ask. Uh, but the good point, if it's off, you will know it uh, before takeoff. One and, and half. half. Okay. The starter is on. Mm -hmm. If you forget to stop it, it's not a problem. yeah. Mm -hmm. uh, because it's just when you push on the starter that the starter mm -hmm. is on. Mm -hmm. Now I start yes. the motor. Yes. In the motor, and after, yes. do the, like this, Up, motor is out, go out, I see this process in the, well, Op. everything okay, it is correct, and then after you reduce, but with mm -hmm. this speed, we are not going, right. one more, yeah, yes, Мы проверим батареи, начинаем проруливать на старт. to talk a little bit you cannot do uh, power with the brakes because it goes on the nose ah, uh, super understand, so, yeah. so five degrees free yeah. then you help just a little bit that the nose is going down mm -hmm. that we are straight very quickly in five meters it will mm -hmm. be okay uh, and then uh, easy okay <laughs> Сэр Индия Виктор, Бекуляш, Писта Норд. Окей, ты Can increase your speed. It's a bit slow. Ah, yeah. Yes. And then uh, because it has to move a little bit. Ah. Uh, uh, yes, 90 is better. To because now a little bit stuck in the middle. Ah, a bit slow. Okay. And now you reduce, reduce the speed, reduce. Now it's okay. Uh, you just have to switch. Mm -hmm. Okay. Okay. Okay. Ну что ж, друзья, я взлетел Как вы видите, нормально Стоим сразу в потоке Вот у нас на Арамбрам Малым Арамбрам поток Сейчас будем набирать высоту И думать, что с ней делать Как вы видите, двухметровый поток Потихонечку я набираю высоту Внизу наш аэродром Он моя принцессочка стоит Ждет, когда к ней я приземлюсь Наверное, ревнует Друзья, все как обычно перегрелось GoPro. Кто будет покупать GoPro 10, имейте в виду, что штука эта достаточно вредная и любит перегреваться. Итак, мы переместились на, немножко на север, в зону, где уже хорошая погода. Сейчас хороший поток нашего любимого склона. Не знаю, ну, все метры в секунду, которые вы здесь наблюдаете, это за счет заброса. Естественно, столько не было. На ага, я Okay, okay. Фларм предупреждает, что тут еще один планер. Он к нам подстроился. Правая спираль. Ну вот, и бестрель набирает с большим, красивым, по-моему, Маркусом. Not so bad. It's working well, huh? Yeah, I'm happy this one, really. All system, very good. Uh -huh. Тут, друзья, всегда нужно смотреть на 360. Сейчас я назад смотрю. Видите, в заднем секторе вижу плайер. Ну, кстати, обзор и назад значительно лучше, чем на том же мои, на моей же принцессе, потому что так назад за крыло не посмотришь. Я свой хвост не вижу, хвост не вижу, но планер на хвосте вижу. А, это а типа... типа... Я-я-я, нас атакует. 2225 метров я повесил на ветер Оуди просто для того, чтобы его потестировать, и была пищалка, потому что этот, наверное, может пищать. <which> но я в нем не разбирался очень хорошо могу сказать что вентиляция вот вы видите впереди вентиляцию amazing Из, изумительная сижу как в аквариуме получаю удовольствие супер ручка легкая вот смотрите вот смотрите мы управление from, man, no? yeah, он сам летает 2700 метров и приближаемся к рубке облака nice one, no? будем ли добирать до облака да не будем и смотрите, планерочек до который с нами бегал. Тоже так же, как и мы набрал. То есть сказать, что он вогнал, пипестрель, нет. Мало того, я на этом пипестреле еще летать не могу, не умею. Сейчас кому ему хвост выйдем. из вот так-то. Сейчас он там сбежит, смотрите, сейчас побежит туда. В горы, ему стыдно стало. <laughs> О, вот он разогнался, мы все <laughs> Ну ладно, мы идем на пик до бюро, Сергей. Попробуем 150 на минус uh -huh. 5. Парим со скоростью 150. Пожалуйста, снижение у нас 1,6. Ну то есть вполне себе нормальный переход. А, главное, что на 150 тихо, вот реально, без шума. То есть моя принцесса шумит э, несколько больше. И, конечно, вот этот аквариум. Вау. I prepare to take thermal here. So zero. Here. zero. So you have to push. Yes. Друзья, ищем где здесь. Oh. And turn, plus five, immediately plus 5. Прекрасно, друзья. Набирает. Хочешь левую спираль, хочешь правую спираль. На зритель то 4 метра, то чуть больше. I like to change my wings. I like mm -hmm. to dream to drive to Spain. I don't do it, mm -hmm. but it's my dream. Yeah. And did, uh, we do this in, uh, October, yes, мы сделаем это в октябре И я сделаю это в октябре Я не нужен для кого-то, чтобы отключить мою глядер И стамер Я не люблю, слишком много внутри слишком сложнее Друзья, мы встретили еще какой-то планер. Сейчас мы за ним будем гнаться Набрали мы 3050 метров Я думаю, что это достаточно И погнали Будем экономить время Потому что до самого облака немножко не добрали Смысла нету. Сейчас есть у нас возможность немножечко пролететься за другим планером. Мой план попробовать слетать на экран Он с нами планировочек летит. Что-то он здесь задумал. Я не знаю, зачем он вообще влево взял. Сейчас над нами пролетит. все Он, он твои, твою шмать. Okay. Yeah. So вот. решил нам попозировать, наверное. Но мне-то страшно. А, смотрите, какое снижение попали. Аж минус 7 метров в секунду. Бывает и такое. Но я, правда, в разгоне наверное, разогнался немножко. Так, мой план сейчас сохраняю высоту. Попробовать перелететь. Вот, я, туда, с... видите, как я вам сейчас могу показ... показывать. Сейчас здесь попробую все-таки немножко набрать до кромочки. Потому что мне на хотя бы 300 нужна высота. Оп. Yes. Здесь сейчас быстренько There наберем. Здесь очень, очень сильный поток. У нас загроз какой. Оп, заваливаю. Вау. Пока я очень доволен, друзья. Чем я больше всего доволен, тем, что действительно небольшой радиус виража. Очень послушный планер. Тут, ну я вот ручка вот она вот нежная, как не знаю что. works. Мне, друзья, что непривычного положения нитки, видите, я не сижу несимметрично, поэтому нитка, даже есть маркер, как она должна быть, мне всегда хочется ее к себе больше потянуть. Вот. ну все, кромка облака, чтобы потом не переразгонять планер, мы пройдем вот здесь, по насходя... у меня ощущение, что здесь возможно есть восходящая зона, но не факт, Почему общем вот как-то так я иду, прямо. Переставляю right? like you okay. Прекрасно, прекрасно, amazing, unbelievable. Oh. <laughs> It's a Друзья, после пик дебюра мы идем на хребты, которые на восточный пик дебюра. Сейчас моя цель вот это вот облако. Под ним попытаемся набрать и может быть прыгнем на... туда подальше, на экран. Посмотрим. Альтернативный путь был бы вот под облака справа и попытаться тоже как-то туда, вот ближе к озеру Сирпансон. Но ну, мне уж хочется глобально на самое красивое место прыгнуть. Подходим к облакам, где-то здесь должен быть поток. Оп, приготовился. Выбрасываю скорость, пока ноль. В левую спираль попробую. Вот облака, с которых мы пришли, красивейшие. и скорость будет Становимся в набор, подберем немножечко. Но ну, видите, вот уже опять 3000 метров было. С 300 уходили, то есть буквально до спиралька другая. И мы восполняем потери высоты. Это прям очень радует. И может быть не факт, что правильно мы стоим под этим облаком, потому что следующий еще лучше. Но я лечу, знаете как, осторожно. Ну вот не буду я, наверное, здесь добирать. Пойдем дальше. Пересекаем долину и мой план вот прийти на вот этот склончик. Я не уверен, что он будет работать, потому что ведь облаков нету. У нас присутствует достаточно сильный ветер северный, который немножко вышивает все. но ну, попробуем. Вот смотрите, любое поле, вот из этих, которые внизу, для этого пестрелечка, потому что плане лёгий, компактный и, соответственно, далекую поляночку маленького может измениться. обычное, конечно, положение, то есть я реально, как в аквариуме, я осматриваюсь вообще на все стороны, могу заглянуть назад закрыл крыло планера. Очень необычно. И, конечно, само крыло короткое, быть 15 метров. Ты на двухместном планере, а твое ощущение, как будто ты, извиняюсь, на одноместном летишь. Ну, кстати, по очень похоже, тоже как будто на одноместном. Ну, видите, облачко, которому, на которое я рассчитывал, потихонечку растет, а Южная сторона должна работать. Сейчас мы туда пройдем, я как так для красоты вам сейчас как-бы вспомничу. лечу, Ну уже не буду больше. <laughs> Вон там стоит планер в наборе, сейчас мы туда пройдем и попробуем там выкрутить. Закрылок, оп. оп. Ну личку все, ну видите, работает. Вандафул. Я, плюс файл. О-о-о-о, oh, мейзинг. Здесь, друзья, крайне сложно бывает найти точку. Ну не сложно, я примерно это место знаю, но и непросто. Плюс я еще на платье, на котором на склон закручивать, пока побаиваюсь, потому что не привык. Облако-то есть. Значит, раз облако есть, значит, может и энергия будет. Вот этот склон я периодически использую. Он юго-запад, он западная экспозиция, но сейчас уже. Во второй половине дня он не может работать. Да, и на скалы смотреть, когда у них ножки упираются. Тоже прикольно, скажу я вам. Хе-хе! Терри! Манифик! Вот это называется брить жопой. Смотрите, как я могу пустить взгляд и смотреть на скалы, которые щекочут мою пузика. Очень прикольно. You are perfect for Облако на сквоне, друзья, растет. Я просто сейчас... Динамички немножко выберу повыше, и потом сможем набирать уже в термике. Ну, может быть, а сейчас пройдем до конца и сыпанем Вот тот случай, когда вот эти 100 метров больше, они, конечно, позволяют значительно быстрее набрать. Но не является это столь критичным, как я бы так сказал. Намного даже интереснее. Быть, мы поместимся по радиусу да мы имеем достаточно места но не имеем потока окей okay, we will continue я. продолжаем разговор если поток нам не дается кругом будем брать его измором. Периодически мы на принцессе здесь работали, друзья. Почему это место хорошо знаю? Мы летали в заповедник Экранс, потом шалили над гостиницей, там одной такой хитрой. И когда возвращались с этой гостиницы, получалось очень низко приходить вот на эту стеночку. И вот сейчас мы выбираем все 2500 у нас, а я выбирался здесь 2000. Поэтому не составляет мне труда здесь поиграться. Я иду вперед. одно хитрое место, прикормленное. Если мы придем достаточно высоко, мы возьмем поток. Если нет, не возьмем. Но сейчас идея какая, что вот эта горка, которая сзади осталась, она ну, не всегда работает хорошо и корректно. Поэтому мы пробуем немножко уйти здесь дальше, поглубже в это ущелье. Вот здесь нам будет только мешать северный фоновый ветер. Вот он слева дует, но энергия сейчас справа, потому что солнце справа. И вот сейчас там будет понижение при Пте. Есть шанс, что мы выйдем над скалниками и как бы в такую зону конвергенции попадем. Северный ветер встречается с южным бризом. Вот это вот примерно то, что сейчас. Только пока еще не совсем то, что надо. Но там облако, видите, хорошее. Возможно, мы там пошалим с этим облаком. Видите, там понижение немножко в системе, но... Все равно недостаточно высоко, они так не настолько хорошо высоко, как я хотел, но вот вот вот, вот примерно сюда я хотел. О. Да, и наблюдение этих скал вот так, на морде своей, это, конечно, скажу я вам, потрясающее чувство. И главное, что я лечу достаточно медленно. Мы ну, идти на нулях, южный склон все-таки работает. О, водопады. Юг, вот это. Посмотрите, какое озеро, озеро яблоко. О, какая красота. Лейк. Вот этот склон мне нравится. Если он отработает, я попробую на нем и Сейчас камера включилась, и не грелась, про 10 опять будет она неладно. То есть, если кто будете покупать, для подобных съемок не покупайте эту гадость. То есть, вообще не работает. OK, I okay, take control. Yeah. Ага. А, сейчас Терри помогал мне набрать высоту, а я остужал, пришел с камеру даже разобрать. Пришлось вытащить аккумулятор из этой заразы. Вот мы прошли немножечко и вот здесь вот с этого ребра снизу взяли поток и набрали. Направо мы идти не можем, потому что там заповедник, поэтому придерживаемся тысячи над Адельефом. Ну и в принципе я вам сейчас покажу литник, раз уж такая пьянка. Оп. Закрываю форточку, окей. Плюс это Окей, Друзья, мы здесь тысячу метров над рельефом. Yeah. Right, yeah. Отлично летаем. И вот смотрите, большие Альпы все, вот большой самый ледник. Ну, на большой ледник мы не пойдем, потому что у меня нет времени. Мне всего лишь два часа мои друзья дали времени погонять. Но мы вполне сейчас заберемся, посмотрим большой ледник. даже здесь поток есть. Ну-ка. Оу. Oh. Wonderful. Не будем здесь набирать. Сэкономим время. Собственно, что, собственно, я сюда хотел и забраться. Это одно из самых красивейших мест экранса. Внизу, сбоку у нас ледник, с которого текут э, водопады прекраснейшие. Сейчас я на него спикирую и покажу вам его более в красивом виде. Мы могли бы сейчас туда попытаться ломануться, но здесь везде, везде заповедник. То есть мы везде капельку будем нарушать, а это, в общем-то, не хочется делать. Сегодня я выбрал этот день для пойдета на капистреле, потому что уж очень... Погода прекрасная, сюда было забраться, сюда лететь недалеко от нашего дома, это всего лишь 61 километр вот прибор показывает. Совсем недалеко. Ну вот смотрите, вот они водопады, я на них пикирую. та та Посмотрите, какую красоту можно увидеть в заповеднике Кранц. Вот это озеро на высоте где-то 2200 метров. Вот здесь вот находится ледник, над которым иногда на планере удается пролететь. И вот я сейчас вам широким углом панорамку сниму. Потом попробую на увеличение показать некоторые особенные красивые места. Вот долина, из которой мы поднялись. Вот там внизу 1600 погода. Сегодня бомба. Кромка уголков где-то 4000 Эх, можно было полетать, конечно, но и так хорошо. Вот, оп, щелк. Еще разочек назад. Вот такая красота. Вот визит как раз здесь проходит. Можно пере пере перемахнуть иногда повыше и сразу домой лететь на хорошем маршруте. А вот смотрите, то место, куда мы вчера зашли, но нас сюда не пустили. Вот сюда мы вчера дошли. Но денег у нас с собой не было наличных столько, чтобы там заночевать. И мы ночью спустились оттуда обратно и заночевали вот на том плато, вот, вот на вот этом плато мы заночевали. В общем, было очень весело. В этом купались в руслях, ходили, трогали снег. Деночек еще приближу всякие водопады фотографировались и потом очень долго думали стоит ли на это озеро забираться но ну, не выдержал я думаю да ладно рискнем вот так, ну, такую красоту конечно посмотреть она глубокое Метра три с половиной три где-то в центре полностью все прозрачное и мы сейчас искупались ну очень кайфово вот этот вот вот это чудо нам на озеро дорогу показало шел впереди вот реально с... где-то метров 300 он взял сам. Ох, вот так вот весело у нас в Альпах. я э -э -э -э. скажи что-нибудь, тебе нравится? А -а -а. Полное счастье. Друзья, я купался в этих всех озерах. Сейчас я поменяю на правую вираж. Ты можешь сделать фото? Нет, нет. Вот смотрите, внизу везде водопады. Вот, вот внизу озеро под нами. Я в нем купался, еще одно большое озеро купался. Я вот сейчас крылом покажу, смотрите, вот там моя палатка стояла, вот там, о, о, и тут стояла тоже. Вот это озеро, как раз красивое. Все, я наверное, буду разворачиваться, потому что хоть место и красивое, но нам нужно домой быстренько, быстренько. Мне еще не надо вылет моим другом слетать на принцессе. Мне очень любезно подарили сегодня времени немножко, за что я моим, за что я моим коллегам очень признательный. И назад мы используем этот же склон южной экспозиции, на нем присутствуют восходящие потоки. Единственное, что сейчас поджиматься я к склону не могу, потому что э, должен иметь тысячу над рельефом. Сейчас я отворачиваю, обхожу немножечко этот рельеф стороной, и потом вот так вот вилять, вилять, вилять, зигзагом, зигзагом, будет все прекрасно. Да, первый полет на попестли. И в такие глубиня. Куда макар. Не, есть глубиня побольше. Просто вопрос, что это глубиня, на которой мы можем слетать быстро. То есть мы сюда долетели за один час. 60 километров. Ну, пока набирали, пока выбирались. То есть какое-то время это заняло. А так вот все видите, сами прекрасно, как все легко и просто. Сейчас мой план вот там набрать промку. И вот по этой грядой рвануть в сторону аэродрома. Там, кстати, какая-то псевдогроза образуется. Вот она мне очень не нравится. Как вы видите, друзья, мы взяли совершенно шикарнейший поток уходящий. Вот с этих лужочков снизу альпийских. И крутим в этом потоке, набираем. Прямо на самой границе нашего заповедничка. То есть, конечно, подлость в том, что буквально... Справа чуть-чуть, и поток намного лучше. <смех> <смех> вот я бы на склон вышел бы с удовольствием, но вот я, к сожалению, не могу это в легальном видео выдать вам. Посмотрите, какая сочная же на холмах. То есть, да сколько трава там вкусная. Был бы я овцой какой-нибудь, я бы... Прям вот я на эту траву смотрю, она такая зеленая, что мне хочется ее съесть, хотя я и люблю мясо. И вот это сочетание прекрасного такого вот снега потрясающего и вот этой зелени не менее потрясающей вот оно конечно даже меня завораживает скороподъемность у нас но ну, не верьте этого прибору 6,6 метров в секунду у нас нету я думаю что у нас на среднителе где-то метра три в вот этот поток причем он плавает но в целом набираем хорошо падают водопады можно это вбить и к сожалению вы наверно на угробопровом она не дает такого Разрешение, которого дает вне. Ой, oh, В прошлый раз тоже где-то 3-400 набор закончился. Видите, чем ближе к облакам, тем это все сложнее. Поэтому я, пожалуй... все я пожалуй Я? набор Попрощаемся мы с этим потрясающим местом. И у меня был один из вариантов идти вот этим хребтом. Не пойду, пойду напрямую. Потому что облака явно лучше. Вот эти облака меня придерживают. И я прямо четко шпарю до шпалю до аэродрома. можете заметить, друзья, мы движемся сейчас по хребту. Над хребтом Нолики нас постоянно придерживает. То есть, то, что я вам говорил, что посмотрим, до какой высоте мы придем на аэродром. Ну, посмотрим, но, как вы видите, я халтурю и набираю высоту. Но, заметьте, набираю-то я ее не специально, нечаянно. Вот, зависит на 80. Ну, здесь как Таурус вообще летит хорошо. Вот 70 летит тоже. Прекрасно, зависает в потоке восходящем. Вот у нас уже опять три километра. Сзади вот откуда мы пришли. Видите, как все хмарю поддернулось. То есть горы недавно были совершенно освещены солнцем. Бакс все. Верхний ярус, какое-то растекание. Все достаточно так интересненько. Идем. А. Так. Оу. Wonderful. Oriol. Vuoto. Ага. Ну что ж, все летит, никто планеров не перозилует, можно ложиться спать. Посмотрите, да друзья, ну просто вот, моя принцесса тоже так умеет, но все-таки не настолько шикарно. То есть это очень устойчивый летательный аппарат с брошенной ручкой. сейчас вот чуть-чуть вот его подправил, вот так в целом вот он шуршит себе спокойно и все, на скорости 150. Высота 2300 метров У нас были сзади места для набора Остался склон Я вам сейчас его покажу Вот он остался Мы до него прошли Имели поток Но набирать мы не стали Потому что до аэродрома нам хватает А на аэродроме нас уже ждет Мой друг Костик А сам шпарю Ну как шпарю Видите, как вот шпаришь Летишь вот планер прекрасно сам летит Что тут шпарить 150 вот у него круиз, все, великолепно планер летит, то есть Таврус очень устойчивый, есть, я прям, честно говоря, ожидал чего-то хорошего, но чтобы такого, хорошего, здесь очень овцы любят пастись, а вот, кстати, какие-то были. А, как вы думаете, когда нужно отворачивать от склона? Сейчас я залез в турбулентность, посмотреть, как себя планерочек ведет в турбулентности, да никак. В том смысле, что она ему пофигу. Так прекрасно, когда склон у тебя несется вот таким вот образом, прям на твою морду, а ты ничего не боишься не боишься отвернуть от него, потому что знаешь, что отвернешь. Вот раз, Еще ждем, ждем, ждем, ждем, проверяем нервы. И так, оп. У -у -у. Хе -хе -хе Красота! Лайнер, конечно, на такой скорости бесконечно послушан. летит он быстро. То есть, повторю, что не нужно было к склону прижиматься с точки зрения полета, потому что э, нам энергия не нужна. Но с точки зрения красоты и вообще возможности посмотреть на скалы, несущиеся на 150 км в час в такой панорамной кабине, я думаю, что это правильно. Так, сейчас надо аккуратно вдруг планер справа выскочит. Оп, нет, никто не выскочил. Соответственно, я поворачиваю. у у, -у, -у, -у чашка пинтегюра. Ну, соответственно опять же никакого резона облизывать эту чашку нет но просто перед вами покрасоваться когда еще так то ну, когда еще завтра может быть слетаю также и я просто травлю лишнюю высоту она мне не нужна Елочки, иголочки иголочки. Смотрите, как красиво можно лететь. Такая впереди хитро хитроформа... оформленная скала. Нога справа. Зацепится крыло или нет? Нет, пронесло. Все. Летим в долину. Высота 2000 метров. Нам хватает с до нашего аэродрома. Шпарим на полной скорости. Опять перехожу на автопилот. Ага. Окей. Без руки. Окей. Просто спит будет. Да. Опять автопилот, друзья. Лайнер летит сам. <laughs> вот вам вот, еще один ракурс. Как это все выглядит. Вот так может быть. И вот так может быть. И вот так может быть. Да. Oh. <laughs> да. Мы летим, подлетаем к аэродрому Сейчас будем заходить на посадку Я просто попробовал, как камера снимает снаружи вот, В таком виде Вроде как прекрасно Соответственно Складываю все Видите, а планера в принципе, никто не управляет Все хорошо Летит прекрасно сам Зачем вообще нужно им управлять? Чудо! Вествинд как Окей, я лендинг 90 Nobody, Будем can... uh, заходить классической коробочкой на юг. Виктор okay. Speed is 100. Look to the right. Everything okay. Заходим по относительно короткой коробочке. Я не люблю длинную. Я yes, Ну, такую дугу сделаю. Пой, пой, ты придешь. Я, я, Perfect. It will be perfect. Perfect. я, наблюдаю, уменьшаю положение я, чтобы не Сейчас по оси полосы выдернусь. Ну, все, в принципе, мы, грубо говоря, приземлились, то есть только боковой ветер немножко, поэтому я пока лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, а теперь оп, и буду выравниваться. Brakes, not so good. Yeah. So just put it in front and the air brakes fully out. Mm -hmm. But the rest was perfect. A little bit long, maybe. Mm -hmm. You have entered a little bit because you were perfect with full brakes. Mm -hmm. um, I think. So. Да. Да. Но для меня это будет рез, потому что тун, тун, тун, Да, это твоя руль. Вперед. это. очень легко, потому что ты был идеален для остального. Так. что Так. Так. Так. Так. я побежал летать. <laughs> Ой. Терри! Да, спасибо Так. Вероятно. А вон там какое-то озеро далеко. Вау! Я на, на ветреной стороне облака. Вот, все, выше вершины. Эй, а Мы ее покорили. Эй, а Какая красота. И вот рядом с облаком. Вот так вот. Раз. Вот так вот. Два. Let's <laughs> go.